Всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня мы будем делать короткую стрижку пикси. Важным этапом для этой стрижки является разделение волос на секции. Это упрощает последующую работу. Итак, я отделяю зону челки двумя проборами, спереди образуется треугольная секция. Затем делаю центральный продольный пробор. От макушки веду линию к вершине треугольника спереди. То же самое на противоположной стороне. В итоге образовались три секции. В горизонтальной линией отделяю волосы на височной зоне и заплетаю их в косичку. То же самое на другой стороне. Позднее здесь я буду делать разделение прядей. Начинаю стричь от центрального продольного пробора. Ниже края затылочной кости оттягиваю прядь перпендикулярно контуру головы. Это фиксированная контрольная прядь. Подтягиваю к ней боковые пряди, продвигаясь к зоне за ухом. При этом подтягиваю волосы не совсем вплотную к контрольной пряди так как надо создать лишь небольшое увеличение длины. Когда я начинаю двигаться вверх к макушке, Немного увеличиваю угол проекции и держу пальцы так, чтобы верхняя часть прядей была длиннее нижней. В итоге в зоне за ухом и внизу затылка волосы короче, а на макушке длиннее. На макушке создается дополнительный объем, контуры прически расширяются. наверху чуть ближе к пограничной линии я оттягиваю волосы несколько назад в итоге получится устремление формы прически вперед продвигаясь ниже по заушной зоне я оттягиваю волосы следуя контуру головы Итак, Благодаря нужному углу оттяжки в горизонтальной и в вертикальной плоскостях на макушке форма прически расширяется и стремится вверх. Внизу и сбоку я убираю чуть больше длины, делая форму еще более выразительной. В височной зоне делаю разделение прядей, оттягиваю ее высоко и стригу верхнюю половину. Затем опускаю вниз и стригу нижнюю часть. В итоге передняя часть прядей получается длиннее. Наношу лосьон Доналд Скотт. Он облегчает процесс стрижки, обладает кондиционирующим эффектом и придает сияние. Его также можно использовать при стрижке бритвой. При стрижке на правой стороне я направляю кончики пальцев вниз. На левой стороне я направлял их вверх. На височной зоне справа делаю разделение так же, как делал это слева. Отягиваю прядь высоко и стригу верхнюю половину. Затем опускаю вниз и стригу нижнюю часть. В итоге передняя часть прядей получается длиннее. перехожу к стрижке волос из верхних секций. Оттягиваю прядь вверх, подтягиваю к ней тонкую порцию волос снизу в качестве контрольной пряди. Вся секция оттягивается целиком за один раз. Держу пальцы под таким углом, чтобы передняя часть прядей была длиннее. Работаю в технике точечной стрижки. То же самое проделываю с правой секцией.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 Стоит 39 долларов. У бритвы есть две режущие поверхности. Одна из них срезает 50%, другая 100%. Эта парикмахерская принадлежность позволяет сделать процесс стрижки более удобным, так как у вас в руках и расческа, и бритва в одном инструменте. Оттягиваю волосы из зоны челки в сторону, убираю часть плотности с помощью поверхности срезающей 50%. Оттягиваю в противоположную сторону и убираю оставшуюся длину и плотность срезающей 100% поверхностью бритвы. Таким образом мы создаем челку, которую можно носить и на правую сторону и на левую. Храй челки получается мягким. Теперь просушиваю волосы, используя технику, при которой для создания гладкости и необходимого изгиба используется поверхность головы. Голова как будто заворачивается в волосы. Насадку фенна держу параллельно ходу прядей. Использую щетку Ergo Diamond Head Paddle Bruch, которую можно купить на frissolano Прохожу утюжком, чтобы подготовить волосы к сухой стрижке. Окончательный желаемый вид придаю прическе уже при стрижке на сухих волосах. Методом точечной стрижки смягчаю срез и убираю лишнюю плотность по ходу всей прически. Провожу точечную стрижку на выборочных прядях по ходу всей стрижки. При этом не нарушаю ход линий среза, баланс длины остается прежним. Скользящими движениями полуоткрытых ножниц подравниваю боковую линию. Разделение прядей на височной зоне дает мне больше возможностей при сухой стрижке. Еще немного смягчаю линии среза методом точечной стрижки. Использую расческу ОС. Park 338, у нее редкие зубья, поэтому расческа не цепляется за волосы и подходит для сухой стрижки. Слегка приподнимаю пряди расческой и придаю линии среза желаемый вид. Наношу спрей маука Нойл для придания волосам текстуры. Он действительно преображает гладко лежащие волосы, оживляет прическу. Его можно использовать в довольно большом количестве, постепенно наслаивая, пока не получится желаемый результат. Использую тюжок, чтобы направить несколько тонких прядей наружу. Делаю несколько скользящих движений ножницами сверху вниз по челке. Немного приподнимаю и подкручиваю челку рукой, фиксирую с помощью Moraccanoil Finish. Этот спрей обеспечивает сильную фиксацию. Хочу отметить, что не обязательно вначале отделять спереди именно такую секцию, как сделал я. Можно сделать другую секцию и более легкую челку. Надеюсь, вам нравится итоговый результат. Эту прическу можно делать на волосах любой густоты, на прямых и кудрявых волосах, варьировать техники. Задавайте мне все интересующие вопросы. Спасибо, что посмотрели до конца.